Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема душа и тело. Твоя вечная душа раба твоего временного тела. По сути, тело считает душу своей рабыней. И с этим трудно спорить. Простой пример. Вы захотели новый телефон. Как вы думаете, этого хочет душа? Вы могли захотеть ремонт в квартире, новый автомобиль. Вы захотели новую квартиру, новую цаску, золотую или серебряную, на запястье, либо на шею. Вы захотели новый ноутбук, либо планшет. Вы захотели элемент одежды. Вы захотели какую-нибудь вещь, которая со временем испортится. Потерять внешний вид, либо ее украдут, ли она просто будет вами потеряна. Ответ однозначный. Этого не хочет ваша душа. Это хочет ваше тело, ваше эго. Ваше тело чувствует себя действительно властелином вашего времени, вашей жизни. Ваша душа трудится для вашего тела, лишь бы ему было хорошо. Вся ваша жизнь нацелена лишь на то, чтобы ублажить ваше тело. Облагородить его тренировками, татуировками, пирсингом, дать ему позагорать на солнышке. Вы делаете новые прически, покупаете одежды. Вы делаете все для того, чтобы тело было хорошо, чтобы оно сидело в комфортном диване, либо в кресле, в комфортном красивом автомобиле, чтобы порадовать глаз. Все делается же для того, чтобы тело было уютно, тепло и безопасно в этой жизни. Но слышите ли вы и прислушиваетесь ли к тому, что просит душа? Подавляющее большинство людей в этом мире затыкают рот и глаза своей души. Они никогда не прислушиваются к тому, что просит душа иногда, что она требует от них. А теперь о том, что просит душа. душа Хочет закрыть глаза и помечтать. Душа хочет лечь где-нибудь на лужайке, в лесу подальше от глаз людских и отдохнуть. Посмотреть в небо, послушать пение птиц, почувствовать шум ветра. Душа хочет посмотреть какой-нибудь глубокосмысленный фильм, написать письмо другу. Душа хочет объясниться в любви. Душа хочет посмотреть Красивые картины в картинной галереи. Душу тянет на прогулку Иногда в зимнюю ночь Либо в дождливое утро. Душа просит того, Чего не ощутить, Не взять, не положить в карман, Не продать и не купить И на что не обменять. Душа хочет прикоснуться губами Колболей к рукам ребенка. Душа хочет простить Душа хочет любить. Задайте себе вопрос, слышите ли вы эти призывы души? Слышите ли вы иногда то, о чем она вам шепчет? Даете ли ей возможность высказаться? Позволяете ли ей брать верх над телом, как это должно быть? Действительно ли вы слышите то, о чем она говорит вам в молитве? Действительно ли вы прислушиваетесь к разговору души вашей с вашим Богом? Живете ли вы вообще, если за дня в день, 24 часа в сутки, 365 дней в году, вы прислуживаете лишь своему телу, безропотно позволяя вашей вечной душе служить безумству временного тела?